Режим тишины с 10 утра и гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия готова спасать мирных граждан. Но местные власти даже не оповещают людей о возможности выйти из городов и соседних с ними сел. Вы знали, что гуманитарный коридор есть? Нет, нет, нет. Там никто не ходил. Как вы выходили? А, сейчас, сейчас... Нам даже солдатики. не сказали. Уехали солдаты наши, украинцы, взорвали мосты и все. Мы остались соизволиваться. Они взорвали мосты. Да. Да. Да. После себя. Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, подтверждает милиция ДНР. Судя по радиоперехвату, из Мариуполя решение принято на государственном уровне. Маршрут, если что, эвакуации вам продиктовать? Нет, так не выпускают из города. Ты понимаешь. У нас мы с маршрутом у нас все в порядке. Мы знаем, куда ехать. Дали команду из Мариуполя не выпускать. Причем это конкретно министр обороны дал команду. Гражданских удается выводить группами из окрестностей города, но бывает, люди прорываются под огнем неонацистов нацистов на свой страх и риск. Российские силы ДНР оказывают любую помощь. Эдуард Басурин рассказал невероятный случай. Вот вчера вышла. 24 человека, оказалось 25. Девушка, которая туда выходила, она была беременна. Ночью у нее начали схватки. Ее отвезли в Донецк. Центр материнства ребенка, это больница Вишневского. И она родила. Украинская сторона открыла зеленый коридор. Мариуполь-Запорожье. Об этом заявила вице-премьер незалежный Верещук. Днем городские власти говорили о колонии автобусов. А потом директор оперативного отдела Красного Креста сообщил, что одна из дорог, которую сотрудникам его организации при выходе из Мариуполя указали как путь эвакуации, оказалась заминирована. Кто указал этот путь? Какая конкретно дорога имеется в виду? И кто ее заминировал, Доминик Стилхарт не уточнил. К сожалению, из предложенных украинской стороне 10 маршрутов по два из Киева, Чердигова, Сум, Харькова и Мариуполя, в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Эту колонну из Полтавской области в Сумы украинские СМИ показывали целый день. В ней всего 35 автобусов. Эвакуированы по данным российского Минобороны 723 человека. А в Сумах население больше 250 тысяч. По поводу российских коридоров гуманитарной помощи вот заявление главы сумской администрации Живицкого: Никаких гуманитарных конвоев сбоку Российской Федерации мы принимать не будем. Никаких гуманитарных конвоев мы принимать не будем, иначе наша территориальная оборона будет воспринимать такую помощь, как вторжение на территории Украины. То есть уничтожать будут, так надо понимать, гуманитарные конвои. Нужно ли напоминать, кто так поступал во время Великой Отечественной? И потом, где были эти автобусы все эти дни? Когда, например, африканские студенты отчаянно просили увезти их из Сум. Сейчас забрали первым делом иностранцев. Индия, Китай, Иордания, Тунис. Есть предположение, их увезли, чтобы избежать международного скандала. А как же местные жители? На границе с Украиной дежурь сотни российских автобусов для Сум, Харькова, Киева, для Чернигова, Мариуполя. С начала проведения спецопераций Россия без участия украинской стороны эвакуировала из опасных зон различных районов Украины, а также ЛНР и ДНР 174 тысячи человек. Из них 44 250 детей. Это официальные данные. В нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже 2 миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их. Данная база данных содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио и видеопротоколы их панического состояния. Душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах. Киевские власти продолжают категорически отвергать основные маршруты эвакуации в Россию, сообщает российская Минобороны. Гуманитарная обстановка стремительно ухудшается. Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать заложников. заложниках, в качестве живого счета более 4,5 миллионов мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами. Городские администрации действуют заодно с националистическими формированиями. Каждый день мы получаем сведения о том, что ВСУ и боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей продолжают удерживать в заложников в качестве живого счета мирных граждан. Следователям Главного следственного управления СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан, а также граждан, Иностранных государств. Еще они мечут фейки, что якобы российские силы обстреливают автобусы с беженцами. В Киевской области, например. А ведь там, наоборот, гуманитарный коридор для украинской столицы. Но нацбаты никого не пускают. По дороге проезжают только редкие гражданские автомобили. Тех, кто жил на окраинах Киева и в населенных пунктах, уже подконтрольных российским силам. Которые относятся к мирному населению как к своим, в отличие от киевского режима.